то есть верблюдица упала а, а куда в речку где-то ну, здесь куда? а лебеди у вас где-то плавают друзья два черных и два белых лебеди uh -huh. а верблюда прям краном приезжал приезжал кран uh -huh. такие вот чудеса бывают друзья мы ее всю ночь вытаскиваем не... трактором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 Так, ну-ка расскажи людям тебе рассказали. Друзья, там за кадром человек уже расспросил обо всем. Давай ты у нас будешь рассказывать. Это волчица. говори погромче, чтобы тебя это, громко говорить. Это волчица. Это Вол, волчица. Волк был, он умер. Волк, друзья, умер. Да? Да. А от чего умер? Старый был. Старый был. Вот да. а тебе кто сказал. Ну вот Саша. Вот, Александр, Синяя, да, да, который отказался снимать угу. Друзья, волчица уже спит. видит сны что в принципе еще делать в этой клетке? У него волка? Да. Осенью. Потом они либо в живот, либо у горла. Угу. То есть не успешно ничего и делать. Ну да, а сколько волка не корми, он в лес все равно просится. Ну, как ты читаешь, друзья, это нутрии. Вот. Антон спрашивает про нутрии. Вот они. Я думаю, все знают, что это за крыса такая водяная. А ты сунь пальцем туда а, и проверишь. И заодно подписчики Контент им будут, делаем, да? Да, будет интересно смотреть. Нет. Давай, давай, проверь. Опасные нет? Хочешь? Нет. Такой, друзья, дикобраз. Это же дикобраз, да? Дикобраз. Значит, я не ошибся. Не все так плохо, как казалось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 скажи я же хоть в неволе, но я мужик, я не петух. Только по паспорту, да? Петух скажи. Антох. Антох. Антох. Ты а чудо впереди? Ага. Нет. А может да? Может туда. Все, на окружил. Дерется он, да? Да. То есть клюнуть может? А? Клюнуть может? Клюнуть одно, он не судье Чем? А? Ш... Шпоры? Да угу. Больновато, чувствую. У меня эта утка добивает Да-да-да, вон он кричит Вон он, друзья Ты что кричишь? Нельзя кричать Совсем страх потерял, да? Давай его на И вот наша девочка, друзья. Все, она опять от нас с вами убежала. Этот ангел убежал. Видите, какие грустные ослики. И а второго можете назвать сами. И написать в комментариях, какую вы придумали ему имя. Смотрите, друзья, какая это милаха. Многие даже...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 чьи то какого-то животного, видимо, съеденного уже, видите, пугливая раз убежала. Друзья, вот наш друг пришел Серьез. Серьез. А, клетку, видимо, он сбежал из клетки. Быстро, раз, Там, затем, ага. Видите, друзья? Бежал наш друг, да, один сумел вырваться, но вот вторая решетка не дала сбыться его, исполниться вернее его планом, мечте. Ну все, мы пойдем. Ладно. Ой, другая, прям, ну, хочется в нос чумокнуть Скажут. Че это такой блогер, который с животными разговаривает? Какой-то прям Маули. Доктор Дулитл, вот да. Доктор Дулитл, да? да. Это фильм такой? Да. Вот, друзья, такой фильм. По-моему, там ID IT... Мерфи или как его, да? Игра? Да, да, да, акцент. Друзья, подписывайтесь на канал Жека, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока. Друзья, вот такой вот я увидел дуб, как в сказке у Пушкина. А на дубе том кот сидел на цепи. Помните, да? Вот такой вот уже закат солнца но ну, наверное не видно вот вот видите друзья уже солнце заходит перемахнул через траву и снимаю это какая какой силы да был удар это я думаю молния потом он загорелся изнутри и там может быть даже друзья живут какие-то змеи а может а может быть даже может можно жить и не самому сделать там себе жилище. Если мне негде будет переночевать, а я вот пойду в этот монастырь, я обязательно залезу в этот дуб. А, и блин, там пусто, кстати. Друзья. Залезь бы посмотреть, что там внутри. Друзья, вот такая вот дыра в этом дубе. сюда поближе хотя бы. Нет. Ты так змеи боишься что ли, да? да? Ну просто вот встанешь, просто это, здесь и пойдешь потом. Нет. Блин, друзья, он так боится змей, как девчонка. Ну подойди сюда, что ты боишься-то? Она тебя укусит, что ли? Она мертвая уже. Друзья, короче, я вот такую вот нашел. Это гадюка или не знаю что. Наверное, это, друзья гадюка посмотрите у нее даже она уже мертвая в руки я ее брать не буду видите ей раздавили хвост такая вот друзья змея блин мне сейчас показалось она пошевелилась вот она такая друзья ей выпустили, я так понимаю, кишки. Вот она такая, друзья. Думаю, она меня не цапнет. О, приклеилась как. Посмотрите, у нее кишки выпали через пузо Красивая, блин жалко конечно такая красавица пишите в комментариях что это за что это за вид змеи гадюка наверное а как думаешь что это за вид такой уж, уж черный да, обычный. не ядовитый да Нет. Ага. Друзья, я не боюсь змеи, я даже вот ее возьму. Она, видите, она еще даже теплая. Вернее, не теплая, а холодная, но мягкая, я имею в виду. Такая вот красивая. чешуя. Я всегда мечтал, друзья, потрогать змею. Э, надеюсь, она меня за палец не цапнет. Вот, и я ее потрогал. Я ее, друзья потрогал даже заснял да я тебя даже заснял смотрите какая друзья змея какая шикарная змея друзья а -а -а. как бы тебя взять вот она друзья вот он глаз смотрите какой не глаз такая друзья у нас так поближе королева такая вот королева друзья королева подземелья назовем друзья посмотрите сколько голубей а здесь зерно видимо зерно да, они на зерно прям <смех> накидываются. И жадно так, друзья. С голодухи. Но я думаю, здесь их кормят и голубые тоже неплохо. Вот такой вот, друзья, верблюд. Смотрите, какой важный верблюд. Главное, чтобы у нас с вами не плюнул. Тогда будет очень весело. Смотрите, какой друзья он прям обиженный наверное сегодня его плохо покормили смотрите какой красавец привет друг друг привет друзья посмотрите Какой важный, да Но мне кажется, почему-то он Целится, целится, чтобы плюнуть. Если вы не знали, верблюд любит верблюды вернее. Они любят плеваться. Надо быть крайне осторожным, чтобы он не забрызгал, скажем так. Меня-то ладно, а вот объектив камеры. Это, конечно, будет не очень приятно, друзья. заповедник привезли. А вы про.. Я проверяю. Робер да, да? А что Вер? за заповедник вообще? Расскажите. О чем сказать Ну что заповедник? Ну просто интересно что за Робер Стесняетесь камеры? Не, не хочется говорить Давайте не на камеру тогда, а что за заповедник вообще? не знаю, куда я просто там просто привезли. Он здесь работает, да, этот мужик? Да. Он с 2009 года тут работает. И не может ничего про животных рассказать? Ну, камера стесняется. Камера стесняется? Да. А без камеры? Все равно нет. Не знаю, что. Вот, друзья, такой противный человек попался. Друзья, вот он, наш с вами друг, верблюд. Или подруга, кто это? Наверное, он или она? Ну, нельзя. Отвернулся. Да, отвернулся и отдыхает. Смотрите, вот два горба. А в них вода. Запасаются водой. Позвать, чтобы да. в пустыне было от жажды не умереть. Друзья. Ты знаешь что-нибудь про верблюда вообще? Ты в, школе не... Тебя в школе... ты в школе не учился, Антон? Нет. О, подписчики подумают, что Нет. ты это необразованный мальчик. Но биологии не было М? биологии не было была, была. это не помню смотри смотри да вот друзья он... нет он видишь не хочет подниматься иди сюда она вот так вот сена щупает травку друзья вот это вот милое создание которое нас встретило дружелюбно Совсем без злости. Она наоборот. Выглядывала. Кто это там идет? Иди сюда. Она видимо не слышит. Нас очень занято едой. Смотрите как она. Кушает. Принимает пищу. Притом, друзья, полезную. Растительная пища, она вообще полезная для желудка. Ну, хищники, конечно, едят в основном только мясо. Но это у нас травоядное животное. Смотрите, вот она идет к нам. Иди сюда. Иди, иди, иди, иди, иди сюда. Иди, иди. иди. Вот, видите, им кто-то морковку дает. Морковка какой Кто-то ей дал морковку, друзья. Она живет морковку. А мы с вами, видите, какие нехорошие люди пришли без гостин. Смотрите, зубы, зубы. как она интересно точит зубы, наверное. Смотрите, как. Но я думаю, мы попробуем сегодня кого-нибудь найти, кто нам подскажет. Может что-то расскажет об этих животных. Я вам не обещаю, а то окажусь обманщиком. Но попытаться стоит. Смотрите. Какая красота, друзья. Ой, как зевает сладко Набил а, трапки в рот себе. Уже, видимо, старый, видите. А, о, как зевает. Смотрите, как сладко зевает. Да. Друзья, если он не зевает, а так дышит Пишите тоже в комментариях Может быть я повадки животных Не знаю Смотрите, как интересно Да, друг Ты зеваешь или просто Дышишь так Или ты э, Не выспался сегодня Друзья э, 10 утра, может он просто не выспался так, Ну ладно, мы тебя оставляем Такой вот касавец Давайте оставим его пока в покое Пусть он Пожелаем ему приятного аппетита Пусть он кушает Трапку жует Давай, друг Прощай Наверное, мы не будем говорить прощай Скажем, до встречи Друг, до встречи Пойдем мы дальше смотреть других животных. Вот такая вот белая красотка, смотрите, какая красота. Белоснежная, да? Правда, вот уже шерсть тут у нее скаталась, ее вычесывать надо, видимо. Этим нечасто занимаются и вычесывают. Да, нечасто. Ты тоже нам говоришь, да, что нечасто тебя вычесывают. Видите, как уши наострило. А что-то услышала. И это чем-то вкусным угощают, да? Мы даже печенье не принесли. В следующий раз можно, друзья, еще приехать поснимать, но уже с гостинцами. Или приезжайте вы. И... Скажу, угощайте, да? Ну, все, мы пойдем. Ладно. Ну, уже прям... Хочется ее в нос еще мокнуть. Друзья, друзья, друзья. Вот такая вот красотка. Или красавец, кто это. Тоже навострила уши. Какой здесь кузел сидит. Чем-то недовольный. Хотя, наоборот, он должен радоваться. Он не в клетке. Здесь, правда, ограждение есть это ради его же безопасности у нас уже был с вами один ролик про козла Володю, которого после съемок закрылись двор, бродячие собаки это у нас тоже Володей будет надеюсь у него судьба будет более счастливая, чем у того Володи и он не пойдет собакам на корм на растерзание а будет жить долго и счастливо в этом питомнике вот скажи, не лезь ко мне я обиделся, да, только за что он обиделся, на что, вернее, мы этого, наверное, не узнаем, пока не научимся понимать их язык. И вон детеныш, смотрите, друзья. И он маленький, маленький такой, хорошенький, пушистик вышел. Это его мама, я так понимаю, да, не папа. Папа где-то, наверное, или на свободе, по холмам скачет или либо просто уже нет такой вот маленький детеныш очень милый няшный такой посмотрите друзья какая то прелесть все он устал ему надо отдохнуть он подкрепился наверное теперь отдыхает да все какая красота смотрите Да, друзья как красиво вот олененок даже скажем так хотя это лама ее шерсть очень ценится спитера носки вязаные головные уборы очень дорогие дорогая вернее дорогой материал редкий у нас в россии по крайней мере но Последнее время все больше и больше я стал замечать, что в продаже можно купить изделия из этой шерсти в интернете, например, в интернет-магазина, друзья, если быть точнее. Почему -то у нее такие грустные глаза? Этого, наверное, мы тоже не узнаем. Смотрите, какая красота! Дива дивное, чудо-чудное. Пойдемте дальше, давай. Пока. Прощай. Нет, мы не будем говорить прощай. Мы скажем, до встречи. Пойдем, друзья, дальше. Вот, она нам говорит, давайте, до встречи, да? Поговоришь с нами еще, нет? Ну-ка, скажи нам что-нибудь. Давай, ну, скажи нам, до встречи. Ну? что за блогер такой люди-нибудь ходят, скажут, что это такой блогер, который с животными разговаривает. Какой-то прям маугли. Доктор Дулитл. Доктор Дулитл, вот, да. Доктор Дулитл, да? Да. Это фильм такой? Да. Вот, друзья, такой фильм. По-моему, там ID mm -hmm. идее... М... Мерфи или как его, да, играет? Да, да, да, актер. Да, вот там был профессор, да, с не ошибаюсь. Да. он животных. Вот я, наверное, тоже теперь блогер, который понимает животных. Язык животных, вернее. Такие вот копыта. Грациозное животное. очень Смотрите, какой детеныш хорошенький. Милый такой дитя, да? Совсем дитя еще. Смотрите, какой красавчик. Это вот страусы, друзья. Такие вот страус Эмму. друзья видите как мило козел козел владимир и вот этот вот олененок Бэйби. или как там мультики есть Бэйби, да, как называется или по другому не помнишь не детский мультик деснеевский вот они оба так лежат и отдыхают еще никак не могут отойти от сна сейчас где то 10 утра 11 час вот маленькая девочка бегает, с папой гуляет. Ну, давайте мы никак с вами до страусов не, мож, не можем дойти. Такие вот друзья страусы, эму, очень интересные птица. Самая большая, самая большая пернатая на планете считается. Ну и самые большие яйца несет. Самые большие яйца на планете Земля. Говорят, одно струсиное яйцо. Это как 50 куриных. Или 10 куриных. Опять же, поправьте меня в комментариях. Мне почему-то кажется это как 50 куриных яиц. Но вы можете поправить меня в комментариях, если я ошибаюсь. Друзья, здесь даже два страуса, посмотрите. Одного я не заметил, он там в кустах сидел. Посмотрите, какая красота. Целых две особи. Смотрите, как я люблю выражаться моими глазами, побывали мы с вами вместе в этом зоопарке. Надеюсь, это так. Посмотрите, как яростно пытается открыть. Но, как видите, здесь замок висит и навряд ли побег удастся. Вот ослик даже два белочка белочка ну белочек друзья мы с вами снимали уже вот люди И девочка которая кормила вместе с нами этих пельчат друзья вот такие вот ослики интересные посмотрите красавцы какие Сегодня уже третий день съемки, поэтому я даже не сожалею, то, что солнышка нет. Наоборот, видите, какая картинка получается, незамыленная солнышком. Видите, какие грустные ослики. ИА, а второго можете назвать сами и написать в комментариях, какое вы придумали ему имя. А, вот этого мы назовем, нет, лучше вот этого ИА а вот этого вы можете сами придумать ему название и приехать и покормить ага. Друзья, давайте мы пока тоже скажем до встречи этим милым осликом. Смотрите, какой красавец Может, вам что-нибудь скажут на прощание? Ладно, он не в духе, наверное. Он у них такой вольер, друзья. Видите, не вольер, а буд будка такая домик. Вот они там, наверное, прячутся от жары, он кормушка. Видите, какая кормушка. Володя опять прибежал. Помогать нам в съемках. Друзья, вот такие вот два ослика. Надеюсь, это он и она. Вот этот вот Точно наш Ослик И.А а Если кто-то читал сказку Или смотрел мультик про Винни-Пуха То обязательно помнит этого Персонажа А это, это Друзья Уже сами придумайте название Как бы вы хотели обозвать А вернее дайте имя Так будет лучше сказано Более уважительно Наверное к этим Замечательным животным Дайте имя, какое бы вы хотели Приезжайте, также можете покормить Погладить Но только там, где Вот хищные животные Лучше руки не, не, не суйте туда Не рискуйте Своим здоровьем Какие друзья питомцы а вот и козел кстати к нам пришел смотрите да привет смотрите какой красавец друзья давайте его погладим у нас не цапнет если мы его погладим не да? совсем не злой посмотрите друг друг ты куда а можно тебя еще погладить Смотрите, какой красавец. Смотрите. Пойдемте посмотрим, какие тут еще животные есть. Интересные. Хочется для вас побольше поснимать. Не забываем подписываться на канал, также ставить лайки и рассказывать, что есть такой канал Жека. Интересный. Или нет, судить вам. И здесь живет серый волк, друзья. Серый при серый волк.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 Вот такая вот волчица, красавица. Давайте посмотрим, как она трапезничает. Видите Дали мясо, кость. Я так подозреваю, это баранина или что-то в этом духе. Так вот она грезет кость. даже на нас с вами не обращает внимания что странно, хотя в принципе животное наверное уже привыкла к людям и видите, видите, вот что я хотел чтобы она подруга, извини, что я тебя перебил завтрак сейчас утро 10 утра приблизительно но я очень хочу тебя поснимать во весь рост для наших подписчиков и друзей для наших друзей подписчиков красавица да, да. смотри какая она Ей что-то вот не нравится она или ей одиноко в этой клетке она ходит вот круги нарезает кругами смотрите друзья ходит ходит смотрите Здесь, видите, ограждение, такая вот ограда, наверное, специально сделано, чтобы детишки пальцы не сували, потому что это хищник и любит лакомиться мясом. Я думаю, ему или ей, без разницы, какое то мясо, мясо ослика, барашка или человека, Он пообедает или позавтракает и тем и другим. Поэтому давайте, друзья, не будем испытывать судьбу и пойдем дальше такая вот э, спальня давайте называть не будка как-то гру грубо будет по отношению к этому созданию милому а назовем спальня домик вот тут это волк вот кстати друзья видите да давайте попробую приблизить волк друзья волчица уже спит видит сны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 Вот она убежала. Больше на, на песца похоже. Но это чернобурые лиса, Я думаю, какой-то вид, который занесен в Красную книгу. Редкий. Я даже не знал, что на свете, в природе, друзья, есть такой вид животных. Такие вот лисы. Знаю, есть рыжие обычные лисы, но я не думал. Знаю, есть африканские лисы. Пишем в комментариях, что это за такие лисы интересные смотрите привет привет я думаю они не такие агрессивные там молчится она более скажем так хищник ну хотя я думаю что посмотрите какой белый хвост по красивый кончик хвоста, друзья. Белый прям. Смотрите, какая красота. Сюда мы, друзья, с вами тоже подойдем и я поснимаю для вас. Вот, кстати, у них домик тоже забыл вам показать. Друзья, вот такой вот важной походкой. Прогуливается по вольеру, по клетке. Кот белый хвост красивый. Вернее, кончик хвоста. Иди сюда, иди. Иди сюда. Иди к нам. Вот такая вот красавица чернобурая лиса друзья смотрите ладно друзья пойдем дальше пойдемте дальше посмотрим енота енот полоскун смотрите какая милаха видите да енот полоскун Смотрите, друзья, какая это милаха. Многие даже в последнее время пошла а, мода, тенденция заводить, как домашнее животное, этого хищника, зверя, потому что он всеядный, как личинки, а, червей каких-нибудь, так и, в принципе, наверное, червями не брезгуют, самими личинками и а, растительностью, яйцами, птиц. Я думаю вам не сложно в интернете посмотреть э, рацион этого замечательного животного, посмотрите какая прелесть друзья, какой милаха, ну гляди по вам у него видите какое корыца стоит с водой, а вот у него Ветки здесь, домик даже с лесенкой. Вот это милашка. Иди сюда. Иди к нам. смотрите друзья. Какая-то прелесть. домик коряги у него здесь смотрите что-то он ищет что-то хочет найти неужели он разработал тайный план побега друзья с этой клетки наверное он... у него есть тайный план как сбежать такая мордашка милая, что няшная, скажем так, что просто даже если что-то попросит сильно отказать, мне кажется, будет невозможно. Посмотрите, это как кот из Шрека. Если кто смотрел этот мультик Шрек, там был кот в сапогах. У него такая же у этого енота Мося. Морда милая. Друзья, енот залез к себе в гнездо. Там какая-то тряпка лежит. И вот он. Или ему кто-то соорудил, или он сам себе такое комфортное место, да? Вот он кайфует, отдыхает. Скажет, да пошли вы все, оставьте меня в покое. Я хочу отдохнуть от людей. Друзья, пойдемте дальше смотреть, что у нас есть. Так. Здесь у нас леса обычная, таблицы, таблички нету, потому что и так, в принципе, всем понятно. Друзья, такая вот леса, как в басне Крылова. Еще одна, только уже рыжая. Посмотрите, там вороны нет нигде, давайте посмотрим. Сыром нет, вороны сыром нет. Такая вот, друзья, лиса. Или лис это он. Смотрите, какое милое создание. Кости лежат. чьи то какого-то животного. Видимо. Съеденного уже. Видите, пугливая раз убежала в свет домик. Думаю, а лис все видели. он дикобраз. Это же дикобраз, Да. да. Да, друзья, это дикобраз Высо. Смотрите, друзья какой лежит Красавец Такой, друзья, дикобраз Это же дикобраз, да? Дикобраз Значит, я не ошибся не все так плохо, как казалось. Еще так запущен, вернее. Бегает, ищет выход. Зеленые лужайки. Попить решил. пусть он пьет не будем ему мешать пойдем дальше такие вот у них нежности но как ты читаешь друзья это нутрии вот антон спрашивает про внутри. вот они я думаю, все знают, что это за крыса такая водяная. А ты сунь пальцы туда а? и проверишь. И заодно подписчики Контент им будут. Сделаем, да? да, будет интереснее смотреть. Давай, давай, проверь. Опасные, нет, хочешь? Нет. Друзья, Антон не хочет испытывать судьбу. Замечательные животные, вот они купаются, пьют они очень чистоплотные. Не зря их мясо считается диетическим деликатесом, кто-то даже их на мясо разводит. Но я считаю, то, что как можно убивать таких милых животных, даже в целях пропитания, как-то это негуманно. Да-да-да, видите, какой чистоплотный, чистоплотное, вернее, животное. Я, конечно, вас, друзья, не призываю быть э, веганами, вегет, вегетарианцами. Вот выговорил. От мяса отказываться. Но такой бы я, наверное, есть не стал. Такую красоту убивать, тем более. Смотрите. Как они. Вот люди тоже гуляют, любуются всей этой красотой. такие вот друзья внутри видите как они целуются. ой какие милахи смотрите видимо у них время спаривания сейчас 30 августа последний день лета 2020 года или они так греются наверное греются Прижав, прижавшись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 Давай-ка, давай-ка, ну-ка, водные процедуры, покажи нам, как ты принимаешь. Смотрите, друзья, друг друга причесывают, ухаживают друг за другом. Не то, что мы люди, друзья. Друзья, вот так вот намывается, посмотрите, за собой ухаживают. Вы также, друзья, по утрам за собой ухаживаете? Я думаю, навряд ли. семейка в сборе, Посмотрите, сейчас начнутся водные процедуры, я думаю, да, видите, говорят, да, надо попить, умыться, почистить лапки, помыть глазки, девочка смотрите какой ангел побежал друзья, вот наш друг пришел Серьез? Серьез? А, клетку видимо он сбежал из клетки Видите, друзья сбежал наш друг да? Один сумел вырваться, но вот вторая решетка не дала сбыться его, исполниться, вернее, его планом, мечте. Но он не теряет надежды, смотрите. Да? Давайте назовем Володей в честь другого козла. У нас был ролик, друзья, с другим козлом цир цирковым. Мы тебя тоже назовем Володю Надеюсь, у тебя Судьба не такая будет печальная Как у того Владимира Его, друзья, есть видеоролик На моем канале Загрызли дикие собаки Скажем так, бродячие псы Думаем, что у тебя Жизнь дольше будет И счастливее да? Передай привет подписчикам Давай. Все, друзья, он вам передает привет. Да? Борода. Друзья, вот такие вот. куры Обычно... Ай? Да? Не знаю. С они разные. Говорят разные В породах не разбираются, но куры разные. Смотрите, сколько. А можно сейчас секунду я сниму просто? Давай без решетки, а? ну, это обычные, да, куры? Не, необычные. нет, не угу. все породистые, все породистые. Там? друзья здесь все породистые, куры, его тоже интересные очень, бойцовые. А? Бойцовые. бойцовые, друзья, вот это вот бойцовые, смотрите такие бойцовые куры так а здесь у нас золотой фазан ты кормишь могут клюнуть и так в смысле а если самый страшный это он фазан фазан а вон тот середрись а у меня там самый, вот видите ящик когда зашел на крыла стоит, не похоже, вот просто задолбает. Угу, поклевать может, да? Поклевать не бьет, поклевать. Угу. А даете да. вы им зерно с кукурузой, да? Да. Угу. Что? Раз в два дня. Раз два дня? Да. Друзья, вот раз в два дня наступает. Вот, раз в неделю. Угу. Раз в неделю, друзья, уборка, говорят. Вот. И вот наша девочка, друзья. Она опять от нас с вами убежала. Этот ангел убежал. Ан ангел света, друзья, убежал от нас. Но мы не расстраиваемся. Мы снимаем дальше свой репортаж. Такие... Интересные как будто у них штаны такие. Они прям как в штанах, кажется, как будто у них штаны. Это рэп исполнители в таких больших штанах мешают. Это шпоры у них, да или что? Они тоже бойтовые, больше на на бройлеров похоже, чем на бойцовых. Возмущаются, возмущаются. Такая вот семейка. Не только люди, а вот уже драка за самочку. Не только люди завтракать любят, но и пернатые наши тоже. Их... Им насыпали зерна, кукурузы. Вот они. Не в пир. Скажем так, сегодня. Смотрите, какие они смешные, друзья. Сейчас посмотрим. А нельзя буквально кадр. Кадр буквально. Просто друзья вот для вас. Такие вот. Шикарные, красивые. Ну, можно кормить с такими ветками? Давай. Давай. Не, не, не. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Друзья, мы посмотрели с вами. Вот, видите, дерется, дерется. Смотрите, какой. Опасный тип. Все опасный. It is. Кадр. Стой. Спасибо. Спасибо большое. Все, на круге. Дерется он, да? Да, он. То есть клюнуть может? А? Клюнуть может. Клюнуть одну, он не собьет. Чем? А. Шпоры? Да. Шпоры? да. Угу. Больновато, чувствуется. Угу. А как выпускать его будете? Просто. Он сначала не в этой. О, о побежал. В атаку, в атаку. А красивый какой. О, и какая красота. Это, наверное, Красную книгу, да? Нет? А что это за птица такая? Пазан. Да. Друзья, это серебристый пазан. Если кто не знает, теперь узнает. И вот Куры. а это как порода не подскажете называется я так не... нельзя пару кадров сделать я просто... а нельзя зайти можно да спасибо друзья вот я, я вас Смотрите, какие. Какая красота. Спасибо. У него вкус болезни. волка? Да. Осенью. Потом. Они либо в живот, либо у горла. Угу. Ну да, а сколько волка не корми, он лес все равно. А кусал кого-нибудь вообще при работе? волчица говорят, да? Волчица старая уже? Так. и может, да, то есть уцепить. Так. Ты, конечно, смотри, да, какие птицы? А это что? Птица такая. Ссарки? А, друзья, так я снимал У знакомого, у, Вик, у Виктора Друзья, все видели У Виктора Сушарок Извините меня за наглость А можно поснимать, зайти поближе Я просто Ой я угу. Вот, друзья Такая вот птица вот петух, смотрите какой это. петух. А, а петух какая-то порода вообще? Не, я вообще... Не знаете? Не знаю. Смотрите. Не, какая не, красота. Такой у них домик, друзья. Здесь они живут. Там, там. Так, пойдемте на... Смотри, свободу. Прям то, если верблюдица упала, а, а куда в речку? Где-то ну, здесь? А лебеди у вас где-то плавают. Вот, вот. Там, угу. Там два черных и два белых. Угу. Друзья, два черных и два белых лебедя. Угу. А верблюда прям краном приезжал, приезжал кран. Да, Такие вот чудеса бывают, друзья. Мы ну, ее всю ночь вытаскиваем трактором показывать трактором. Друзья, вот такой вот петух. Смотрите, какой окрас. Красивый окрас. Черно-зеленый. Посмотрите. Такую породу птицы. Впервые вижу. Смотрите, какая красота. Друзья. как красиво, друзья, вот такое вот чудо, пушистое, чудо в перьях, чудо в перьях. Зря говорят. Детишки кормят. Белочка. Какое ему, друзья? Чудо в перьях. Раз. И чудо в перьях, два. Шурик. Антох. Антох. Антох. Ты чудо в перьях? Ага. Нет. А может, да? Может туда. Смотри, какие тапочки. Да, друзья, смотрите, он прям как в тапочках. Какой голый интересный. Какие-то модные тапочки у него. Вот петух здесь совсем не модный, самый обычный. А вот голый. отстает друзья от моды до спору любым дизайнером, крутым одежды это вам не арманий и не Versace. и версачи друзья модельеры имейте ввиду себе на заметку если вы хотите не отставать от тенденции моды я всегда радовать своих клиентов чем то новым вот такие вот вам тапочки, как у того голубя у белого, вот посмотрите Она вам на вооружение, друзья такие же вот тапочки вот такой вот, друзья, Петя Петя-петух прошу не путать а, с петухом где-то, здесь тоже решетка и тоже неволя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 Люди снимают тоже много людей такие вот лапы интересные Вы тоже видео снимаете, да? Нет, я видео даже не снимаю. А, фотографии? Через эту самую, через секцию лопа получаю. Ну у вас есть фокус на телефоне? Без понятия. Вот прислоняете, вот как я делаю. Вот так вот поближе, ближе. Ну я так и делала. И фокусируете. Да, я так и делала. Просто надо поймать момент. Я так и делала, я этого я так и сняла. А этого толстого он близко. Или только часть. И сам по себе он тоже толстый, поэтому... Это, по-моему, хехинхин. Как? Курица порода кухинхин. Я не знаю, я не разбираюсь. Ну, вы так его охотно снимали? Ну, просто интересно, я ни разу не видел. Он да. Вообще красовец такой прям. Мужчина в расцвете сил. Ладно, Петя. Надо тебя покинуть. Идти дальше снимать. А вот, друзья, его подруга. Подруга этого петуха. Такая вот курица, девушки. Вас бывает тоже, наверное, мужья частенько обзывают курицами. Все потому, что они тоже в душе мужчины. И иногда устают терпеть ваши выходки. Поэтому давайте будем прежде всего не курами а девушки надо то вот курица тоже по паспорту тоже мне него и почему то их разделили да? какая то мужская женская колония получает как по общежитии, короче всех по комнатам поэтому твои предложения ну, куда еще пойдем? Кого смотреть будем? Пойдем Ну, что, подруга, мы тебя покидаем. Не будь курой, а будь девушкой. Курвой, курвой тоже не будь. Так. Такая вот здесь тоже будка. Какие-то. Друзья, какая -то здесь тоже вот будка. Домик такой. Кстати, мы с вами пропустили это попугай или что-то, я не могу понять. Да. Кому только не встретишь за решеткой, друзья. Правильно говорят. Лучше не попадать в неволю сюда. Видите, там петух, здесь попугай. А вот курица бегает, кого только нету, разных мастей сидят, видите. По разным статьям. Да, по разным статьям Антоха добавляет, по разным статьям. Ну, тот вообще крашеный, ряженый, крашеный. Видимо, он здесь самый такой матерый уже смотрите какой фрукт явно не с наших степей какой-то экзотический Вон выше еще сидит тоже что-то похожее на сову но это не сова и не куропатка даже что-то непонятно я, друзья живет здесь птица тоже в неволе кто знает пишите в комментариях как она называется Я гадаю, гадаю, но пытаюсь вспомнить, но не знаю. И не могу определить, что это за вид птицы такой. Поэтому пишем в комментариях, друзья, если кто знает, что это за птица. Очень интересная. Хвост похож на как у Павлина. Знает не Павлин. Посмотрите, как она гоняет воробья воробей улетел уже и вот этот наш павлин на блин давайте его поближе посмотрим такой друзья экземпляр интересный домик домик где он живет все как у людей друзья друзья подписывайтесь на канал жека ставьте лайки пишите комментарии всем пока друзья вот такой вот я увидел дуб как в сказке у пушкина а на дубе том кот сидел на цепи помните да вот такой вот уже закат солнца ну наверное не видно вот. вот видите друзья уже солнце заходит Друзья, уже заходит солнце, и вот такой вот я увидел дуба. Видите, видите, какой красавец дуб, друзья, сказочный. Я, кстати, желудина собирал. Сейчас вам покажу. Хочу посадить у себя. Деревня Блин, тут конфетка Друзья, видите, вот у меня леденцы, кстати Вот, и вот Дуб, семена дуба Плоды, вернее Я посажу дуб И не один посажу И думаю, он у меня Сколько лет? 300, а может и тысячу лет Простоит, меня уже не будет с вами Может, у моего YouTube канала канал не будет, друзья но, но Дуб будет Дуб будет расти, вот такой же а, такой же красавец Дыра Может туда посмотреть, пройти Надеюсь, здесь, друзья, нету змей Кстати Видите, наверное, молния шандарахнула Я не знаю, видно вам или нет Давайте я ради контента спущусь вниз Там что-то еще шевелится, кстати друзья короче такая тут змеи могут быть да? друзья видите какая здесь дыра это тот дуб тот самый дуб друзья который я снимал для вас только что вот я